Сегодня я вместе с тобой посещу такую страну, как Узбекистан. Это очень редкий выбор для путешественников, а тем более для ютуберов. Но мы это сделали не просто так. Здесь культ не киберспорта, а именно киберклубов. Они почти на каждой улице. Даже если взять карты Google, то это заметно. С учетом того, что не все добавляют свои заведения в эту карту. Сегодня мы узнаем, какая стоимость интернета. Сколько стоит собрать игровой компьютер для CSGO. Какой здесь пинг и какие тут игровые клубы. Спасибо каждому за подписку на этот канал, если вы еще не были подписаны. Ну а также не забудь про лайк, если тебе понравится видеоматериал. Прилететь в Ташкент можно спокойно без ПЦР и вакцин. Все требования были отменены 10 июня. Нас встретила погода в 38 градусов жары. И единственный вопрос пограничников был, есть ли у вас коптер. Да, они тут запрещены. А за незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность. Получается, две кровати, хотя просили одну. Так, что у нас тут? Огромный, кстати, телевизор. И, о, кстати, твои ставки что-то есть внутри? Смек, это крутой. Смек? Это крутой, это очень дорогой холодильник. Широлет. И он пустой. Моё пустой. Отстой. Сейчас мы пришли в самый большой магазин электроники. Здесь можно купить все от начала до конца, мне кажется, здесь можно купить даже не самые настоящие и легализованные девайсы Но в любом случае, прямо сейчас за моей спиной огромное количество магазинов, это огромнейший рынок Но Сейчас мы посмотрим, насколько сложно и сколько будет стоить самый средний ПК для CS GO Нам нужна видеокарта 30 серии процессор i5 10 поколения и 16 гибай оперативки 30 сервис у нас 30 болит 3060 а 3050 нет да? а там windows будет уже или нужно покупать лицензия отдельно будет 25 долларов 25 долларов ну что весь наш компьютер 1126 долларов последняя цена а последняя цена какая 1120 если прям сейчас заберем ты сейчас двадцать это ваша последняя цена? Да. То, а если мы прогуляемся и посмотрим, у кого дешевле? Без проблем. Есть ребята, которые предлагают альтернативу подешевле. Ага. Ну, mm -hmm. это там бренд уже меняется. Uh -huh. там уже меняется. Хорошо. А девайсы у вас есть? Какие? Okay. Logitech. HyperX. HyperX есть. Можешь посмотреть? Они сейчас как раз скидка идет на них в тридцать процентов. Тридцать процентов? На один месяц. На О, кайф. А это... Это Origins Call. Классно. Райт. Right. Uh -huh. хм. Наушники и коврик. 145 долларов, да? Ну и коврик. Ну, и коврик. Сколько он стоит? Это 13 долларов. 13 долларов. Все, хорошо. Получается, за 271 доллар мы забираем вот эти все девайсы, правильно? Очень круто. Сколько сколько сейчас стоит купить новый iPhone 13 Pro Max на 256? 1320. Долларах. 1320. 1320. iPhone Pro Max. Он очень, он стоит два раза больше почти, это очень круто. Здравствуйте. У вас есть Apple Pro Maxы, наушники большие? Да, кайф. 130 долларов. А можно, Они не тут? Они сейчас, я скажу, принесут сейчас. Сейчас мы будем выводить деньги. Я хочу купить AirPods Max. Они тут стоят 30 тысяч рублей, а в России 60 в два раза. И так вообще, на самом деле, по всему СНГ здесь очень дешево. О, пошел, пошел. Внимание, сейчас мы получим около 58 купюр в сомах. Он не долго думает, он долго печатает. Ну, они не печатает, а печатает. Я знаю, я экономист. Он до сих пор это делает. Как, в какой-то момент хочется просто встать и уйти. <звучит> О, это 530 долларов. Это 30 тысяч рублей. И yeah. Только в Узбекистане можно купить настоящие наушники Apple в пакете Honor. На самом деле огромнейший магазинчик, ну это не магазинчик, это рынок, где можно по-настоящему купить дешево. В два раза. Наверное, в два раза там все дешевле. Ребята привозят э, товары из Дубая, накидывают свою маржу и торгуют. Это очень выгодно. Я думаю, если вы хотите купить iPhone, приезжайте сюда. Вы сами видели, iPhone 13 Pro Max стоит 80 тысяч рублей. Камон, что за трэш. 36 градусов. Это одна из причин, почему хочется просто уйти от этого солнца и сесть, пока день... Киберклубе, один а, более он в подвале, и ты вообще забываешь, то, что ты живешь в городе, можно находиться весь день под землей, так сказать. Сейчас мы посетим еще один киберклуб, если что мы записывали самый большой киберклуб в Узбекистане, это полторы тысячи квадратов, а здесь 700 квадратов и 114 компьютеров. Приятно здесь есть воздух, тут есть кондиционер. Серьезно, в Узбекистане нужно сидеть в киберклубах, это инвестиция в твое настроение и ты не будешь гореть и получать солнечный удар. Горилла. Здесь, опять же, у нас спонсор Горилла, как и в прошлом Киберклубе. Это, если что, один тот же владелец. Они сделали премиум и средний класс. То есть это считается в Узбекистане средним классом. Сегодня мы посмотрим еще и классом ниже. Куда идет настоящий Узбекистан, где самое большое количество игроков. Слушайте, ну, здесь явно есть проблема с расстоянием. Очень близко к твоему другу. Это неудобно, на самом деле. По креслам Есть компьютеры перед нами. Мы можем их видеть. И... Есть некоторые проблемы с кабель менеджментом, они здесь немножечко мешаются. Кто сидит в этих киберклубах? Люди, у которых нет компьютера дома или есть, и они просто приходят с друзьями поиграть. В основном у кого нет компьютера? То есть по сути киберклубы в Узбекистане это потому, что нет денег на компьютер дома? Да. В этом киберклубе три зоны. Б, А и Випка. Давайте рассмотрим Б-зону. Она стоит 14 тысяч сом. Это 1,2 доллара. Что мы получаем за эти 1-2 доллара? Мышка Logitech, наушники у нас HyperX, клавиатура Logitech. Ребят, я не знаю, это, тут проблема. Была и в прошлом клубе такая ситуация, и сейчас. Не удалось найти выделенный сервер. Минут 15 я уже пытаюсь настроить, компьютер не дает. Скорее всего, это... Опять же, из-за шелла, потому что карта просто не скачивается. Ну, поэтому сейчас зайду на Сабишок и просто посмотрю, десмач, какой будет FPS. Но ну, это, конечно, не круто. У нас FPS Max 400, но FPS 150-120. Чтобы вы понимали, картинка сейчас очень неприятная, потому что герцовка на мониторе 64, но FPS меньше, чем 64. В общем, это у нас а зона. Если бы а зона нам не понравилась, то Озона а ничем не увидит больше, потому что это все то же самое. Здесь тоже 144 герца, те же мониторы. Здесь все то же самое, да. Ну, короче, я думаю, там будет такая же картина. А это у нас уже випка. Здесь у нас, внимание, все стоит, по сути, дороговато. А 19 тысяч сом за один компьютер. Опять же, ситуация та же. Очень близко, очень близко, очень маленькие коврики, кстати. Мышка у нас, блин, ну она очевидно не кайф, плюс FireCore, ну, это считается бюджетом. Клавиатура у нас Origin Score. Монитор. Вот что респект. Тут монитор хороший. Зови. Здесь у нас уже запустился FPS Benchmark. Посмотрим, какой FPS. Average 353 FPS. Ну, это меньше среднего. Так, и здесь у нас пластышки пластышки 4 кстати, не пятая. У нас еще есть PlayStation 5. Это отдельная кабинка. Тут также можно лечь. И, в принципе, и даже фильм посмотреть. Ну да, да, да, да, вот э, тут прикольно. Да, по PS5, и FIFA его поиграл бы на таком экране. На самом деле, мне больше всего понравилось в этом клубе. <соценно> вот это место. Поиграть с друзьями, посмотреть фильм. Эта команда получает лайк. Мы посмотрели гиберклуб, по сути, у нас тут три зоны. Первая была 150 FPS, 120 на десматче, но ну, это прям для КС неиграбельно. А випки у нас FPS побольше, но по девайсам и расстоянию от игроков, ну, прям не очень. Сейчас на GGDrop активен Wild Event, где за каждый 1 рубль депозита начисляется 1 поинт. Эти поинты мы тратим на пули в тире GGDrop. Чем дороже пули, тем дороже потенциальный скин. За каждой мишенью расположены скины разной стоимости и две пустые мишени. Ну а также недавно вернулся барабан бонусов. Промокод УЗБЕКИСТАН даст вам бесплатный фриспин. Также вы можете получить фриспин за каждый депозит от 400 рублей. При от барабана вы можете получить как бонусы на пополнение, так и бесплатные кейсы, ссылка на JJDrop есть в описании. А Есть два интересных факта про Узбекистан. Во-первых, обратите внимание на машины. Здесь 80% это шевролет. Все это потому, что здесь находится их завод. А если привести на марку, то это будет стоить почти в два раза дороже. Поэтому, видя какие-либо интересные марки, сразу понятно, что чел при бабках. Тонировка на машину здесь по подписке. Все, кроме лабаша, будет стоить около 1200 долларов в год. А только задние стекла до 150 долларов. Здесь это делают не только для конфиденциальности, а еще и за жары в 40 градусов. Посмотрели рынок, а сейчас уже посмотреть, как выглядят премиальные реселлеры. Просто магазины техники. Я уже вижу здесь игровой стол, игровой компьютер, игровое кресло. Кстати, там мы не находили кресло. Может быть, плохо искали. Узнаем, сколько это все стоит. Здравствуйте. А мы можем снимать? Да, конечно. И мы хотим собрать компьютер. Есть комплектующие, хотим узнать, сколько это будет стоить. А винда входит в подарок? Да, но это уже факт. У нас все драйвера, вся винда это все бесплатно. Активация да. есть? Да, конечно. конечно. Хорошо. 2%. Отлично. Окей, а можно узнать ценник? Да, вот, вот можете по списку смотреть. Все, вот в долларах все. можете сказать. Euro. Да. Окей. Кайф, что у нас по киберклубам в Узбекистане? Какое их количество и насколько сейчас они у вас закупают? В Узбекистане их большое количество, особенно сейчас их стало больше, когда начали закупаться с других городов, то есть не с Ташкента конкретно, не из столицы, да. Вот. Здесь так, в принципе, у нас уже немало крутых клубов. Вот. И сейчас развитие пошло именно по городам Узбекистана. А можно такой вопрос? Вот с начала этого года. Mm -hmm. Сколько киберклубов обратилось? Ну, где-то. Штук 20 где-то было. 20. А для чего обычно берут есть, здесь компьютеры? Во что они играют? Если брать именно гейминг, э, в основном собирают для ну, киберспортивной дисциплины. То есть CS, Valorant, Dota и тому подобное. Бывают такие прям мощные запросы. Вот мы недавно собрали два ПК на кассовом водяном охлаждении. То есть Человек просто захотел самый крутой компьютер, но играет только в Ммм, mm, Просто Просто каэску играет. Я его понимаю. Да, да. <свят> Смотрите, тут огромное количество девайсов. По сути, наверное, тут все то же самое, что и было на рынке. Но здесь все красиво, презентабельно выглядит. Но! Что их объединяет, это нет ценников. Почему они не оставляют ценники нигде? А какая цена за компьютер? 900 долларов. за этот компьютер? Там же было 1300-1200 где-то. Мы даем на полную сборку 2 года гарантии. Просто... Можно див девайсы добавить э, да? к стоимости э, сейчас скажу какие в сумме например если по 10 игре 72 100 это будет 36 26 это все по скидке если это все суммировать 234 доллара выходят в сумме слушай ну это прям очень достойно а у вас есть 390 90 на покупку да конечно если в долларах то это получается около около 200 Двух тысяч. Двух тысяч долларов, купить тридцать девяносто. Двести тысяч и две тысяч сто, смотря от какого берешься. Сейчас, я, сейчас, я, я сейчас спрошу Роберта. Алло, Роберт? Да, Роберт. привет. Такой вопрос. Да. Мы сейчас в Узбекистане и зашли да. в, в, в магазин техники. Тридцать девяносто. Сколько стоит в Питере прямо сейчас забрать с магазина? Смотри, турбированное. Ну, то есть самое исполнение, сто семьдесят. Сто семьдесят. Готов, услышать, сколько стоит тридцать девяносто в Узбекистане? 120 тысяч рублей. 120 тысяч? 120 тысяч. Это все нормально с ней, да. Это не единственный магазин, тут все цены такие примерно плюс-минус. Почти в два раза все меньше. Такие дела. Если у вас проблемы с поставками, с поставщиками, то приезжайте в Узбекистан и забирайте в UPG. Что по интернету? Мы вот буквально недавно, по-моему, выросли в плане того, что мы просто вышли как минимум из трафика. Вот у вас в России, я уверен, много лет, да, наверное, это трафика, понятие даже трафика, у вас все, ну, без да, да, У нас, если в общем взять масштабно, это произошло, ну, буквально недавно, хотя у нас у провайдеров еще есть трафикные планы с трафиком, то есть их даже еще не убрали. Как, как он выглядит примерно? Какая сумма? 30 мегабит днем, 100 мегабит ночью, это получается с 12 до 9 утра 100 мегабит, с 9 утра до 12, то есть обычный день идет 30 мегабит, мы платим 18 долларов я знаю, что у вас 18 долларов, можно, по-моему, брать уже гигабит 18 долларов, да, гигабит, думаю, можно взять а у нас гигабит стоит 550 долларов в он... месяц? да, он буквально только к нам зашел этот uh, тарифный план, только очень интересный момент, какой средний пинг из, из Узбекистана на Сайбер Шоке. Москва 49, так, давайте я Москву поставлю и посмотрим пинг 50 так, ребятки, спасибо Все, большое. Спасибо, что так спасибо. с Все, добро. С вами спасибо. Это просто нечто. Мы зашли туда рандомным образом, не знали, кто мы такие, не знали, что мы приедем. Подарили девайсы, ой, нет, подарили мерч, угостили бесплатно водой, записали интервью. Просто нечто. Еще такое красивое место. Вот такие магазины, где люди реально живут, и им нравится то, чем они занимаются. Как в таком городе, как в таком месте не будет продвижения. Только так. Красавчики. Ну, а мы идем дальше. Мы организовали пресс-конференцию и плюс сходку подписчиков в Ташкенте. И ребята уже пришли. Сейчас поотвечаем на вопросы, пообщаемся, пофоткаемся и поиграем в киберклубе. Привет, привет, привет. Ладно, я не смогу сейчас со всеми поздороваться. Слишком неплохо. А? Слишком да. неплохо. В общем, я думаю, что можем сейчас зайти в клуб, там, надеюсь, места будет достаточно. Я думаю, нужно выйти на шоу ТВ. Какие призовые сейчас? На этом турнире призовые составляли 20 тысяч долларов. Было много вопросов от ребяток. Пришли они после постав в Телеграм. И самого интересного, им очень некомфортно играть с высоким пингом на Фейсете. Ну, а также я обещал, что следующий приезд будет одновременно с проведением турнира от Сабиршот, где будет разыгран, скорее всего, новый ПК. Только на четвертый день пребывания в Узбекистане мы поняли, что тут есть колесо обозрения. На самом деле здесь опасная э, ситуация по землетрясениям. Это все-таки горное э, место, и здесь нельзя строить высокие здания. Как вы можете заметить, весь город не выше 10 этажей. Но на моем фоне сейчас строится Ташкент-сити. Это подобие Москву-сити. И там по-настоящему есть высокие здания. Э, ребята постарались и используют ту технологию, которая э, дает возможность строить высокие здания. Ну, то есть там, колебаются здания и так далее во время ветров. Сейчас оно только строится. Представьте, что будет через 5 лет, возможно... Москву сети подвиниться. Yeah. А, кстати, самое интересное. Тут два выбора. Либо обычное сиденье в кабинке, либо VIP. Разница 1 доллар. Ну, здесь сидится хорошо, кондиционер работает. Сейчас 36 градусов. Yeah. Нереально жарко. Я не знаю, мне кажется, тут популярны клубы из-за того, что нечего делать на улице. Только вечером можно выйти. А все это в другое время. Ты должен сидеть под кондиционером в киберклубе и играть на сабешоке. Вчера, кстати, была пресс-конференция, узнал много моментов. Оказывается, здесь у ребят реально есть потребность в серверах, вот прямо серьезная. И то, что они не могут купить подписку на Сабиршоке. Такие вот моментики, я не знал про это. Но у меня до сих пор вопрос, почему с Узбекистана 1% игроков Сабиршока, а на деле их гораздо больше. Как эта статистика работает, я без понятия. В Узбеки, получается, металюди, которых даже в статистиках нет. Мы находимся в настоящем спальном районе. И именно в таких районах находятся настоящие киберклубы, где играют и узбеки. Справа от меня сейчас киберклуб. Через 3 метра другой киберклуб. Слева от меня в 10 метрах другой киберклуб. Их сложно назвать киберклубами. Это больше интернет-кафе. Но именно в таких местах узбеки и играют. Я правильно понимаю, что Сабириум, Сабе-Арена, которую мы смотрели, это для людей с бабками да это люди люди с бабками особенно в Сибириум. надо приходить с большими бабками если хочешь два-три часа поиграть здесь же здесь все по- дешевому здесь для, для районных пацанов мы просто зайдем запишем это секунд 40 мы просто прогуляемся и покажем какие киберкубы нас это мог просто курс отм тошкинах клуб клубля я набор зайти ну ладно, было... ну ладно, нам вас, э, сначала впустили в, в клуб, сейчас говорят, что нет. Во время уроков ученикам посещение клуба строго запрещено. Это все потому, что ученики прогуливают школу, заходят в киберклуб, и тут такое правило теперь. Game Club Cyber Sport. Вот здесь тоже неплохо. Ну вывеска неплохая. PlayStation 3. 3. Так, подожди, PlayStation 3. Так, сейчас вроде пятая уже вышла. Ладно. Может быть, она золотая? Чел. Погнали. Там громко, дверь серьезного качества заходим ух ух да. мне страшно 48 игровых мест это по-настоящему самое оптимизированное место для киберклуба. по сути это вагончик в поезде мерцает свет да. атмосфера прям чтобы сфоткаться так стул у нас здесь когр Слушай, сидится нормально и ты вообще сидишь нужно уже сказать спасибо кстати я не буду говорить, сколько это все стоит. Вы, ну, вы поймете, что это стоит того. А еще, что здесь нет клавиш. Видимо, воровство тут не клавиатура, а клавиш. На каждой клавиатуре отсутствует хоть одна кнопка. Здесь стрелка вперед, здесь а, а, минус, минус... Чистая. А час сколько стоит? Час сказали 6 тысяч. 6 тысяч это 60 центов. Триста рублей примерно. Ну, это прям атмосферно. Как тебе вообще атмосфера? Здесь нормальный компьютер? Windows 7. Мне нравится то, что здесь прохладно. И да, это правда. Народу. Мышка. Мотос... Мотоспид 20 долларов. Клавиатура, мотоспид. Эта клавиатура стоит плюс-минус 25 долларов. Наушники. Звукоизоляция лучше, чем HyperX Stinger, без шуток Монитор, 144 Гса, да, говоришь? Да Мы ждали минуту, пока откроется символ. Честно, это один из самых интересных FPS бенчмарков будет Моя ставка 90 FPS будет в среднем Ну что ж, момент истины 102 102 FPS Такие вот дела Это настоящий интернет-клуб Интернет-кафе, наверное Друзья Сейчас мы находимся в Ташкенте, и мне нужен один подписчик, который придет первым на геолокацию, которую я ставлю сейчас в Телеграме. Будет выпуск «Что купит школьник» на n сумму, Поэтому, кто будет первым, вы будете сегодня счастливыми. Вот так вот. Опубликовал сейчас это в Инстаграме. И будем ждать первого подписчика. Мы сегодня будем разыгрывать не так уж и мало денег. Я дам просто 500 долларов наличкой, и человек будет закупаться в местных магазинах на рынке будет очень интересно вообще на самом деле мы сейчас дадим 500 долларов и можно купить на эти деньги хоть PlayStation, хоть девайсы хоть видеокарту тут все очень дешево За 500 долларов здесь можно реально закупиться а о! это, это вчерашний привет. Привет. Привет. привет привет привет ребятки вас двое нужно один человек давай я без обид это что, как? Так, нет, ручки нужно двигать Так, заходим Здесь нас встречает выпечка Можно, я думаю, согреть, наверное Микроволновка где-то есть Можно поесть сэндвич Есть напитки, есть холодильник Это уже лучше, чем в прошлом, такого там не было Вау, посмотрите на размер этих Мониторов, они огромные Играют на самом деле, как и мы предполагали В 1.6 В CS 1.6 и Здесь у нас, кстати, интересно, это то, что таких мониторов я вообще не видел в жизни Samsung, скорее всего, 60 Гц Наушники, клавиатуры, все, наверное, ноунеймовское no Ладно, ну, здесь, кстати, клавиши все есть на месте За все это дело вы заплатите всего лишь 7000 сом за один час В целом, в целом, здесь цивильно, если бюджет не позволяет, здесь можно поиграть Здесь уже прям интересно, потому что есть что-то киберклубное, и здесь есть люди. Слушай, те же, те же кресла Cogar, Джундун, наушники, большие мониторы Philips, и здесь играют в CS. и даже в КС Гол. Так, а сколько это все стоит? 6 тысяч Это за 6 тысяч это прям хорошо. Да, это учитывая хорошо. то, что мы получили там за 6 тысяч. Здесь гораздо комфортнее. И посмотрите, реально полная посадка, по сути. Ну, я предлагаю прогулки по Киберкуму закончить на этом моменте. И именно сейчас мы потратим эти 5 миллионов сом. Ты уже, наверное, подумал, что ты хочешь? Ну, примерно так. Прикинул, да, туда. Все, Я предлагаю начинать. Поехали. Поехали. Ты стримил когда-нибудь? Пытался. Ну, Ты можешь вообще сейчас собрать свой сет. Вообще, я об этом думаю, да. Время пошло, у тебя ровно 5 минут. Все, поехали, да, Боник, не? 140 Гц, Моник 140 Гц. Моник АОС. 24, 24, 24. Дюйма. 144 Гц. Айде смотрится. Сколько стоит? 280. 280? Это 2... 3 миллиона. Где-то 3 миллиона, да. Ну хорошо, бери. Все, бери. <свят> Только ты должен оплатить <свят> все за, за 5 минут. Все, окей. Хайпер есть? Оrigд 60. Давай. Сюда. Сколько это? 800 80 Уши можно. Какие хайпера? Вау, они такие красивые. Да? Да. Да, они без кида гораздо что сейчас на скейфе хотели с 90 Что у тебя в итоге? В принципе, Сколько осталось? В принципе, не знаю. 4,12. Все, нормально. Тысяч, 100 тысяч осталось? Да. Кстати, это все. Да, это Давай, чем нибудь на память о Ташкенте, может? Давай. А, мне? Да. Так, а что-то есть из КСК? Ну, у тебя мало времени с Да. Хорошо, хорошо. Я беру, я беру, я беру. Давай его. Ива, все, я взял. Так, деньги. Деньги. Все, да, 5 секунд. 4, 3. Все это, по сути, купило, то все дело. Так, что у нас в итоге? У нас клауда Origins, клауда Alpha S и монитор AOK. 144 Гц. У тебя нет коврика и мышки? Коврик есть, мышка есть, в принципе. Кайф. Мы дома у победителя. Вот как выглядит обычная узбекская квартира. Коровку на сне надо показать тоже. Коровку на стене? Ой-ой-ой, это шаковка. знаешь, Если ты знаешь, какая шаковка, это респект. Нет. Сказал бы, что знаю. Знаю. Подрежьтесь на раз. Знаю. Вот шаковка у вас на экране. Это легендарный рисунок, который я делал на контрактах. В КС. Слушай, а что за полоса? У него просто битые пиксели такая вот история lg 60 герц да Ну теперь у тебя 44, в теперь два нет. раза больше почти что даже больше как ты узнал про конкурс да, мы вообще ехали с работы с другом Егором и просто чекнули тг канал там типа объявление кто первый приедет тот нормально типа там поднимет на ну, карате мы решили поехать егор вчера на конференции не успел сфоткаться с тобой поэтому мы думали как минимум он сможет сфоткаться вот мы вдвинули выехали оказались первыми все вот он собирает ником. Он, он купил, он собирает. Во что ты играешь? Смотришь ли ты мой канал вообще сейчас? Последнее время реже вообще, но это связано с тем, что я вообще в целом меньше смотрю youtube там меньше контента. Ну давно знаком уже с тобой. Больше я смотрел имки наверное, там один на один, это Больше интересующее было. основном контру играю на фасике с друзьями, ну не профессионально наверное, но больше так для себя. Валорант иногда. Какое оно маленькое! Какое оно маленькое! Топчик, топчик, сколько он стоил? 80 тысяч, да? 80 8... 8... да. Это 80 долларов. А такая тяжелая, кстати. Да, тяжеленькая. Ты не сможешь одной рукой. <связывая> а, я единственное Ну, делал, делал, делал. что ли? Ты, получается, занимаешься созданием костюмов для танцев, да? Да, неоновые костюмы. И а. ты их продаешь. Я в аренду сдаю своим же ребятам. Как ты считаешь, почему киберспорт в Узбекистане так слабо развивается? Все есть для того, чтобы люди появлялись бы. Появился только Санжа. Почему так? А, в целом, да, наверное, но Санжа, по-моему, в Казахстане пробиваться начал больше. Но тут, наверное, менталитет люди не понимают, просто родители не понимают, если ребенок хочет заниматься этим, то они не видят в этом будущего, наверное, какого-то. Ну и плюс проблемы были с пингом, это только последнее время сейчас более-менее что-то появляется такое, ну то, что пинг там 68 сдержится. Раньше такого не было. Ладно, бразер, и тебе нравится? Да, не все. А считай. это самое главное. Это да. Это был конец ролика. Спасибо большое всем за просмотр. Ура! Ура! Спасибо. Ура. Спасибо. Не забудьте подписаться на канал. С вами был я, Эрик Шоков и Вартан Шоков. Пока.